Открывая окно в природу, мы все сеневе неба и зелени листвы видим надежду на будущее для каждого из ее детей. Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, движется, издает звуки, сверкает красками. Есть любовь, приближающая человека к счастью. Лес — наше бесконечное место силы, чистоты и гармонии из самого сердца Земли. Там бобер! Я видела настоящего бобра! Детей бобра, габана и вот таких рыб! Воронежский заповедник Дыхание планеты, способное открыть окно в природу и перевернуть сознание